Закно, да, какая сегодня погода? Это ради кого, ради нас, прекрасных, самых лучших и замечательных. Точно? Даже тучи разведены руками. Тема у нас классная. Мы будем говорить о многих очень интересных вещах. У нас будет практически задание. Мы разберемся с нюансами счастливой жизни, поймем, что же такое баланс, гармония и так дальше. Сейчас хотелось бы с вами сделать такое вот упражнение. Дорогие девочки и мальчики, мы просто сейчас больше стали находиться в настоящем времени. То есть, когда мы ощущаем предметы, вот обихода, да, чувствуем, что это пространство наше, и нам становится более комфортно и более счастливо жить. То есть, когда вы находитесь на какой-то территории, и пусть она даже не ваша, вы просто походите и поприкасаетесь к тем предметам, которые пока для вас чужие. И когда вы прошлись и сделали это, вы завоевали пространство, и вы больше находитесь здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас вы знаете, что есть счастье. В прошлом это иногда бывает, ну, как бы, нереально достичь счастья. В будущем это не всегда тоже реально, потому что это заоблачно, а здесь и сейчас это всегда супер. Итак, мы сегодня будем говорить о многих таких вот интимных и личных вещах. И хочу с вами поделиться своей историей. У нас в городе есть замечательный ресторан, называется «Филичка», и мы туда любим ходить с мужем. Есть любимый столик, замечательный персонал, прекрасная атмосфера я замедляюсь. По крайней мере, муж у меня особенно не напрягается, а мне нужно замедлиться. Я смотрю на людей, мы любим общаться. И вот после очередного тренинга, я была несколько такая взбудораженная, час где-то прошло, а может быть немножечко больше, я смотрю на мужа, вернее, поднимаю глаза на мужа и вижу на стене, и даже не на стене, она просто кухонной дощечки. Вы видите, сейчас она материализуется, да? На кухонной дощечке надпись «Счастье есть». Представьте себе, полтора часа времени практически прошло, муж всегда был перед глазами, но ни дощечки кухонной, ни надписи я абсолютно не видела. У меня была эффект, что прям Господь Бог не послал эту надпись. И для меня этот концепт двуяки. С одной стороны, счастье есть, как утверждение, что оно так и есть, так и есть оно в нашей жизни, стопроцентно есть, да? А с другой стороны, другой концепт, счастье есть, то есть ресторан, простота, кухонная дощечка, материализованная надпись. И для меня это все складывается, что, знаете, счастье абсолютно в простых вещах. В еде, в общении, во взаимопонимании и так дальше. Согласны с этим? Угу. А поскольку я, знаете, вот человек действия, иногда это действие мне очень сильно напрягает, я очень много искала в жизни, что же такое для меня счастье, что-то быть в потоке, в гармонии и такое всякое разное. И к этим вещам относилась серьезно. Но хотелось бы сделать вот экскурс в мою жизнь и, соответственно, в вашу жизнь более попроще. Как-то мы сегодня говорить будем о серьезных вещах, но не очень серьезных. Я вот стою и думаю. Почему я этой белке так сопереживаю? Когда первый раз увидела ледниковый период, а эта часть как раз из него, больше всего мне понравилась она. Я пересматривала несколько раз. Удивляет ее непотопляемость, целеустремленность, постоянный фокус на своем желуде, и она носится за ним как сумасшедшая, достигается и теряется. Ваши ощущения. Было такое в жизни? У кого? Кто себя видел там, в виде белки, да? По крайней мере, я периодически вскакиваю в такое состояние, но теперь уже вовремя останавливаю. И вот, когда я стала искать, что же мою сделает жизнь более балансной и наполненной, я в своих поисках пришла к... Кристалл Пезисхиана ⁇ это основатель позитивной психотерапии, и он разделил нашу жизнь, вот если мы возьмем нашу жизнь как 100%, на 4 сферы. И вы видите, что первое из них ⁇ это тело и здоровье. Что туда входит, мы с вами чуть-чуть более подробно разберемся. Далее с левой стороны следующей сферы у нас является деятельность и реализация. Справа у нас смыслы, фантазии, будущее, и внизу контакты, общение. Причем эти сферы должны у нас быть сбалансированы. Что для вас вообще баланс, девочки, мальчики? Что такое баланс для вас? Ну, как бы вы назвали одним словом, может быть, рюна? Равновесие, сказал. Мужчина, гармония, сказали женщины. Чувствуете, да? Ну все это 100% на то и 100% на то, да? Потому что действительно нам очень нужно, чтобы наша жизнь была в таком состоянии равновесия и гармонии. Так вот, остается сделать простые вещи — гармонизировать вот эти вот четыре сферы. Сфера тела. Она нас может радовать, и она нас может очень сильно расстраивать, правда? То есть пока мы молоды, здоровы, красивы, нас ничего не беспокоит, мы туда минимум уделяем внимание. Бывает такое? Потому что, ну, есть чем заняться. Но когда с возрастом, как говорила моя заведующая, молодость — это порог, который быстро проходит, мы перестаем уделять внимание своему телу, то что происходит с нашим телом? Оно нас начинает несколько расстраивать. Теряется энергия, появляются какие-то заболевания. А еще знаете, какая вещь у некоторых людей есть? Теряется чувственность самому себе. То есть тело дает нам сигналы, мол, помоги, но мы, мы так воспитаны, мы очень заняты, мы закрываем на это глаза. И в результате те хронические стрессы, которые пропускаем через тело, они начинают накапливаться в виде тех же хронических заболеваний. И когда появляется еще какой-то дополнительный стресс, тело сдается. И что в результате происходит? Острое заболевание, и тело по-любому заберило с других сфер нашей жизни на себя внимание. Теперь перейдем к деятельности. Работа, обучение, профессиональные навыки. И сюда также относится, что наше материальное накопление, потому что это все нам дает стабильность. Критерии успешности какие? когда есть определенные результаты и достижения. Угу. Бывает так, что мы слишком много внимания, силы, энергии уделяем деятельности. Да? То есть мы трудоголики, одно образование получили, второе образование, какие там 8 часов, мы еще работу домой с собой берем. Есть такое? У кого есть такое? Халтурка. Да, да халтурка, да, конечно, как же финансовая стабильность должна быть. Вот поэтому, если мы страдаем труд то, соответственно, остальные сферы тогда немножечко, а то немножечко не дополучаем. Если мы наоборот не развиваемся, профессионально не растем, то, соответственно, будет упадок в этой сфере, соответственно, в других сферах жизни. Очевидно. Теперь перейдем в сферу контакта, общения, родственники, друзья и так дальше. Вот, дорогие мои, скажите, нам важно, чтобы нас чтобы нас принимали безусловно, чтобы мы чувствовали себя очень комфортно, потому что у нас есть очень близкие родные люди. Здорово, тогда эта сфера у нас балансирована. Но бывает такое, что мы слишком увлекаемся общением, бывает такое, то есть соцсети, да, телефоны там нас отвлекают очень сильно, и мы уделяем время и внимание как бы другим людям, но наши родные и самые близкие, они страдают то есть эта сфера находится уже в дефицитарном состоянии. А бывает такое, наоборот, что мы, или не мы, да, с нами все окей, с нами тут все хорошо. Бывает такое, в принципе, вы вот представьте себе, что человек уходит из этой сферы, а, соответственно, он теряет любовь, привязанность, он теряет приятные общения с самыми близкими людьми, и, соответственно, эта сфера начинает все больше и больше страдать, и страдает сам человек, вплоть до того, что погружается в аттрессию. Мы разобрали с вами три сферы, а теперь у нас остаются смыслы. Смыслы, цели, ценности. Вот Для нашего героя, для нашего, назовем его, Мальчик у нас будет белка, да? а дальше у нас еще будет девочка-белочка. Так вот, для нашего белка смыслом что явилось? Погоня, постоянная погоня за своим орешком. Угу. Так вот, что такое смысл? Это то, что делает нашу жизнь наполненной, яркой и красочной. То есть, если у нас есть определенные религиозные предпочтения, то есть мы верим в Бога, мы задумываемся, что же оставим после себя в этой жизни, мы выставляем какие-то цели и достигаем их. У нас есть такие концепты, которые нам помогают стабильно и комфортно чувствовать себя в жизни. Если же у человека нет каких-то вот убеждений, нет опоры, то он начинает опираться на те вещи, на которые опираются другие. То есть, если у него, например, он там, не верит в Бога, то, соответственно, он будет верить во что-то все равно. И это что-то может быть гороскопы, злые добрые силы, что еще? Какая-то партия, гадание, там, судьба, то есть все что угодно. Потому что когда в сфере смысла есть пустота, и она ничем не заполнена, то она обязательно заполнится уже ну, не всегда правильными вещами. Вы сейчас здесь находитесь, а это значит, что в этой сфере у вас все замечательно. Потому что люди, которые развиваются, которые осознанно подходят к своей жизни, это совершенно уже другой подход. Это уже ну, потрясающий эффект, и вы делаете классные, правильные вещи для себя. Вспомнила такую притчу. Один император проезжал по своим владениям, со своей свитой, и смотрит там вдалеке какой-то силы, Вроде бы, как кто-то сажает деревья. Он подъезжает поближе и видит, что человек преклонного возраста сажает годовалые саженцы в очень трудную почву. Тут в удивлении спрашивает, что ты здесь делаешь? Тебе не придется отдыхать в тени этих будущих прекрасных деревьев, и тебе не придется вкушать плоды. Для кого ты это делаешь? Он говорит, вот смотрите, там вдалеке тоже роща. И путник, который останавливается, он с благодарностью вспоминает тех людей, которые посадили эти деревья когда-то. То есть смысл, чувствуете? Так, вот, смотрите. Мы говорим о балансе. Эти сферы должны быть сбалансированы. Теперь предлагаю вам выполнить задание. Нарисуйте, пожалуйста, как показано. Ось абстез, то ординат. Они пересекаются. Обозначьте, пожалуйста, в себя на листике сферы ⁇ тело, деятельность, контакты и смысл ⁇ А теперь посмотрите на свою жизнь в текущем моменте и, пожалуйста, расставьте, сколько процентов на каждую сферу у вас выходит. И что у вас получилось? У кого получилось? Примерно вот такая вещь. То есть эта модель несбалансированная. Как вы понимаете. У кого-то что-то похожее есть, когда сферы нашей жизни растянуты в одну и в другую сторону. Обычно у клиентов это происходит тогда, когда они, знаете, пропитаны ценностями предыдущих поколений. То есть нас учили, что делать. Работать очень много и верить в социализм, коммунизм и светлое будущее. Да? Этот принцип мышления очень часто передается по наследству. У кого сферы растянуты вот таким вот образом? Есть такие люди. Там где тело классно, супер, и там где уходит вниз контакты. Не так много хочу сказать. Ну у кого это так? Как вас зовут? Настя. Настя сидит, улыбается, сияет, значит, у нее, наверное, все почти там гармонично и сбалансировано. А у кого, скажите, пожалуйста, все реально гармонично? Угу. Значит, что мы можем с этим сделать? Это уже будет вам домашним заданием. Мы с вами можем сбалансировать, то есть прописать по каждой сфере конкретные шаги, которые помогут нам гармонизировать наше жизненное пространство. Сбалансировано это значит, каждая сфера занимает у нас 125 25-30%. 25-30% это то, что делает нашу жизнь комфортной и счастливой. А теперь посмотрите еще раз на ту модель, которую вы нарисовали. Иногда мы от проблем бежим в какую-то сферу. То есть посмотрите, кто бежит в основном в деятельность? Есть такие? Отлично. Кто бежит в сферу смыслы. Хорошо. Кто бежит в сферу тела? Угу. А кто из вас бежит в сферу контакта? Угу. То есть это бывает заученный образец поведения. То есть проблемы возникают в одной сфере, вот как у нашего белка, Угу, в сфере, например, общения, но не здесь решает проблему не с теми людьми, с которыми возникнет конфликтная ситуация, а он уходит в сферу деятельности, например. Ах так, меня не понимают, не ладится отношения с мужем или женой, значит, что я сделаю? Пойду-ка я поработаю, вообще дома появляться не буду. Угу. Так, если мы уходим в состояние смысла, то это может быть алкоголизм, курение, расстройство пищевого поведения. Или человек размышляет о каких-то там прошлых вещах, а вот когда то было хорошо и так дальше. То есть или фантазирует о будущем, или заныривает в прошлое. Правильное решение будет несколько другим. Проблема должна решаться в той сфере, в которой она возникла. Девочки, мальчики, я прекрасно понимаю, что мы посмотрели на эту модель, мы что-то увидели. Сегодня впереди у вас огромное количество прекрасных спикеров и тренингов. И они будут вам давать замечательную информации. Тоже вы увидите, как эту модель свою можно сбалансировать и какие-то возможные инструменты возьмем сделать самостоятельно вот эти лучшие вот вещи и проанализировать, ну да, вы увидели, что с этим делать, то обратитесь, пожалуйста, к специалисту, это может быть психолог, психотерапевт, которые помогут вам решить эту жизненную задачу. Наша сегодняшняя цель — это просто посмотреть на жизнь, увидеть, что с этим можно что-то сделать. Потому что просто идти радоваться, улыбаться солнышку, а иметь заученный образец решения каких-то проблемных ситуаций, Заедать, например, у стресса, как это бывает очень часто при избыточной массе тела, при ожирении — это не выход. Выход там, по сути дела, где вход, и с теми людьми, с которыми возникла какая-то проблема. По поводу коррекции веса. Буквально несколько слов. Я бы вам тут много рисовала и показывала. Если захотите, потом перерывы, можем общаться индивидуально. Получается так, что мы садимся на диету. Кто пробовал диету? Какие молодцы. Практически все клиенты, которые приходят, они ожидают от меня тоже диету. Но ну, я понимаю, что хочется какого-то садомазохизма, потому что это было. И потому что эти сферы у нас уже не сбалансированы, человек приходит в таком вот дисбалансном состоянии, и он хочет загнать очередной раз свое тело. Для чего? Для того, чтобы достичь быстрого конкретного результата. А то, что потом с организмом происходит, это уже такие серьезные глубокие проблемы, потому что буквально пару слов, почему диета не работает. Они не работают, потому что замедляют обмен веществ, потому что мы недополучаем питательные вещества. Вот смотрите, наша клетка одна, вторая, третья. И каждая клетка, она требует конкретные питательные вещества. Вот каждая. Какие? Помогайте мне. Белки, умнички, я знаю, что вы подкованы, я знаю, что вы начитаны. И еще углеводы, угу. и еще витамины. Так? Супер. Кто сказал? Ну прям продвинутость. <сусил> Спасибо. <сусил> да, микро минеральные вещества, да? Это то, что хочет кушать клетка. То, что мы даем ей на диете, это, согласитесь, кто сидел на диете, это все в минусе, минус белки, минус жиры, минус углеводы, минус-минус. То есть вы понимаете, что мы делаем? Мы просто загоняем нашу клетку. Она у нас не одна, а это у нас межклеточное пространство. И если эта печалька у нас на клеточном уровне, то есть наш микрокосмос, мы запустили до такой степени, что ну, клетки просто не знают, что с… Э, взывают о помощи, но не, не слышат обратной связи от нас, то тогда, что говорить уже о счастливом состоянии о нашем всем теле, о макрокосмосе, а плюс еще и вода которая доставляет эти питательные вещества в клетку и выводит продукты жизнедеятельности из клетки. То есть тут голодная клетка, плюс еще и зашлакованное межклеточное пространство. О каком ускоренном обменном процессе может быть речь? Увы, поэтому диета на самом деле не работает, работает более правильный подход. Вы можете обратиться за помощью к специалисту, который вас будет корректно вести. Это специалист, консультант по питанию, диетолог. Но поймите, если видите, что у нас в сознании есть, что у нас глубоко в подсознании. Если на осознанном уровне нам специалист помог, и все с нами окей, да, то есть мы похудели, нам хорошо, нам комфортно, то мы можем, собственно говоря, взять те принципы питания, достаточный уровень физической нагрузки и так дальше, то есть и откорректировать самостоятельно. Но есть более глубокие, серьезные принципы, концепты, например. Что сюда относится? Ну, семейные какие-то ценности, привычки м -м, пищевого поведения, то есть мы привыкли кушать жирную, жареную пищу. Нам говорили, что нужно доедать до последнего кусочка, и в этом ключе. А было такое у кого-то? То есть вас не примут в общество чистых тарелок и тому подобное. То есть те вещи, которые находятся глубоко, это уже работа психолога и психотерапевта. Поэтому здесь нужна помощь в унисальшательства нескольких специалистов. Что я могу предложить, какой выход? Ну, поскольку вы слышали из представления, что мы выпускаем консультантов по питанию диетологов, у нас есть четыре основных таких вот продукта. Это базовый уровень, там, где мы говорим много о теле. Это уровень стандарт, где мы обучаем наших специалистов вести других клиентов. Для этого есть алгоритмы необходимые инструменты. Есть уровень премиум, где получает человек очень много информационной поддержки, инструментов для построения онлайн и бизнеса. И есть вип-уровень, там, где мы помогаем вам запустить ваш проект. В чем особенность моей консультационной работы? Что я работаю с трех сторон, с клиентом. Я работаю как психотерапевт, то есть вытаскиваем глубинные страхи, проблемы, убеждения. Я работаю как диетолог, то есть... Коррекция рациона питания. И коуч ⁇ это тот человек, который помогает шаг за шагом дойти к желаемому результату. Идея понятна, да? И мой рецепт счастливой жизни. Тело здоровое, дело любимое, жизнь со смыслом и отношения с любовью. Когда в нашей жизни появляются истинные ценности, еда перестает быть основным смыслом жизни.